Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, ребята, столько здравствуйте. Вот какие новости? Что скажете? Мы пока что не топовый эфир, И пока эфир не будет топовым, мы не раскроем ни одного инсайда. Возможно, этого не произойдет вообще, если эфир не станет топовым. Кстати, я должен же чувакам музыкальную, да? Или не должен? Должен. Сиди здесь пока, ладно? Нет. Итак, так норм. Сейчас, присиди пока, а можно не, не надо Спасибо, братан. Твоими силами. Поддержкой и верой в меня. Мы таки купили эту камеру. Блокмаги, Покси, камер. Только посмотри. Это же просто безумие. Это как айфон, блядь. Вот. Я еще далеко не совсем разобрался. Зачем так с волосами? В смысле? А, немножко дисторсия в объектива есть. Зато у того нет, да? это ширик. Ширику простительно, да? вниз Не, не, не, не, не Нас ждет определенно точно Контент совершенно нового типа Это безумие Это просто безумие 430 человек Вот это да Диафрагма 1,8 Боже мой на ширине 12 миллиметров. 1,8. Нет, лгу, 2,0. Да, 2,0. Что тоже весьма неплохо, согласись. <coughs> да. Безумие. очень спасибо всем, кто участвовал в сборе средств на эту камеру. Напомню, это не просто камера, это кинокамера. Кинокамера. Я прошу вот этот. Префикс обязательно запомнить. Blackmagic, кинокамера, Pocket Cinema, 4К, 60 кадров в разрешении 8 миллионов FPS и 32К. Это, блядь, не шутка. Можно ли воды, спрашиваю. Конечно, можно. Есть вода? Есть. Приходи. А, так. Все, ребята. Зная это... Мы будем, делать, мы будем делать кино. Что с качеством? У этой камеры безумное качество. А, типичная инстаграм модель. Я инстаграм модель? Нет. Посмотри мой контент, я по трубам ползаю. Хоть одна инстаграм модель ползала по водосточным трубам, а? Нет. Всем привет, подписывайтесь на меня, не надо. Ты про что? В смысле, блять, про что? Ты вообще не следишь за беседой, да? Тебе не очень интересно это. 500 человек ларин не в моде ларин ларин однажды Ларин всегда ларин умеет ждать запомни это. что за реклама в смысле реклама мы вообще собирали на эту камеру всем миром а ты мне тут рекламу куришь коди телефон не буду скажу что реклама не буду говорить а, ёбаный почему ёбаный блядь? Вот одно сообщение человек отправляет пишет ёбаный задай хоть какой-нибудь вопрос нормально чтобы ты ответил мы поговорили обсудили ты там смайлики свои накидал, если согласен, и, типа, получил ответы, не знаю, так это работает. Постригся, да, постригся. Не просто постригся, не, не просто постригся. Покажи татухи, нет, не буду. Приходи в гости, покажу. Хвостик, да. Хай, псина, и тебе, хай. 30 миллиметров объектив. А, нет, он как бы 12 миллиметров, но с учетом кропа, кроп-фактора 2, да, мы имеем э, 24, но это широко, это прям широко. Плюс есть объектив 45 миллиметров, который, привет, кроп становится 90, но это вообще какой крутой портретник, и вот э, мы уже кое-что подсняли, да. Для, нельзя, да, говорить про. Ладно. Они все уже поняли, наверное. И то. не понимаю, Дима. Ну что я снимал вчера для этого? Андрей, передвите слово. Uh -huh. а, -а, а, вот и я. А, Иди нахуй, пишет мне. Куку Лестер. Куку Лестер, я тебя не знаю. Мне безразличны твои вопросы. Я не хочу быть гостем, Ларин. Не хочешь, не приходи. Здравствуйте. Давно набил венок на голове. Вчера. Как тебе? Норм? Блин, можешь мне принести кулачок, а? Пожалуйста, он в куртке. Он где-то где здесь. А, поддерживаешь общение с какими-то блогерами? Да, еще поддерживаю общение с некоторыми музыкантами. Потому что моя жизнь теперь а, не, не ограничена исключительно лишь блогингом. Мы делаем разные вещи. Тупо игнор. Тупо игнор. Ты же не моя телка, чтобы отвечать тебе. во-вторых, я ну, не успеваю, не успеваю на все вопросы. Их просто прочитать, понимаешь, ты тупо игнор говоришь. Plutôt. Canon 200D для видео норм? Нет. Кеннон 200D для видео не норм. Если ты хочешь бюджетный вариант какой-нибудь, то возьми кропнутую беззеркалку от Sony типа этой. Типа Sony A6300 или A6000. Лучше A6300. Она там порядка 25-30 стоит, но уже можно сделать любого рода контент, вплоть до видеоклипов. Ну, либо, если больше денег, можете посмотреть в сторону Sony A7, первый. Первый Sony A7. Full Frame, динамический диапазон, работа в темноте. Ух, крутая штука. А мы пока не на кинокачество. Всех гостей зовешь, конечно. Приходите в мой дом. Мои двери открыты. Буду песни вам петь и вином угощать. Почему не отвечаешь? В смысле отвечаю. Меня вопрос задали про свой дом. Я спел. И это не пение называется. Ты что там закручиваешь? Самокрутки, потому что сдержание... Табака в классических э, курительных изделиях, оно мешается еще с содержанием химии. Рафаэл, вместо тысячи слов. Сейчас съем Рафаэл и буду молчать. А, Ларин, hello, привет. При, всем привет. Привет всем нашим. Нужен фит с Гориным. М -м -м. Я вообще не против фитов, я исключительно за Миша не выделуйся. долбоёб, посоветую книгу, мм, блять. Венди в комнате. а? Да с кем угодно. Знаешь, что Нет. Ладно. Не кури, дети смотрят, не смотрите. Ну типа я, я вижу краса, я так хожу на все. А, менее агрессивные зависимости, уже самокрутка. Уже уже не сигареты химозные. Понимаешь, я же тоже работаю над собой. Выйди в окно. Ой, а а? вычку забыл, да. на квартирник Маргулиса. Рок, рок это круто. Если ты об этом. Сделай мне самокрутку. Я готов сделать самокрутку сейчас и сделать закладку в Питере с моей самокруткой, поместив ее в непромокаемый терметичный сосуд и кинуть геотек в Telegram. А? Чё? Почему? Нет, я сделаю, я сделаю самокрутку, сейчас изготовлю своими силами. И потом заложу закладку. И закладку, соответственно, отправлю в телеграм-канал. В Что за а -а -а. Буду песни вам петь про судьбу и разлуку, про веселую жизнь и нелепую смерть. Пишет ASMGN.R. Холодно, однако, да, мы тут с улицы. Ты барыга, самокруток. Я не барыжу. У меня э, правило такое. Папа сказал, не барыжу никогда, я не барыжу. Слышал последнюю песню Мирона и Порчи и да Нет, еще. Надо слушать, спасибо, что сказал. Привет, поздравь, пожалуйста, Ермачкову Алину с днем рождения. С днем рождения, Алина. А, Ларин любит деньги. Нет, если бы я любил деньги, я бы делал реакции. Попал бы себе дорогие бурлесосы. Это человек, который пропагандировал здоровое урод жизни, вегетарианство, и затирал что-то ту хуйня для дебилов. Это другой человек. Я не понимаю, блядь, когда ты договорил вообще, что не это повернуть. Вообще, да, типа, я вегетарианствовал для себя четыре года. Если ты потянешь хотя бы а, полгодика, то будет мне с тобой о чем поговорить. А пока ты сидишь и жрешь а, в бургер Кинге свои котлеточки, сиди и не выебывайся, понимаешь? Почему ты думаешь, что ты не ел? Потому что не ешь. Как бы. а, чтоб вы понимали, я ходил на охоту, стрелял в этот дичь и был вегетарианцем тут немножко другое, это, это не связано никак с уничтожением экосистемы, блядь, и любви к животным, понимаешь? Скажи, пожалуйста, твой Телеграм. Телеграм-канал? Ларин пост Ларинг-пост? Я Телеграм, чтобы письма написать. А, М -м -м. письма любовные. Я скоро сделаю абонентский ящик. Письма любовные? Да, буду читать письма любовные на камеру. Потом кто-нибудь тебе пришлёт? Каким-то собирствуй. Самокрутки то то mm, е. Ящик? ящик, чтобы, чтобы что люди что Потреб... свали. <соценно> <соценно> Нет, портрет я <соценно> Когда фит сука. Вот ты не знаешь и пиздишь, понимаешь? А фит уже может быть есть и не с одним. So soon, so, soon, so close. Ларин, да, новый клип? Скоро. Вот на эту камеру, пожалуйста. Блокмейджи, блоки синего камера. Их всего 4К. Их всего... 32К. к Их всего 3, по-моему, в У меня вот у из первых. Шариш. Теперь наш контент будет совершенно безумно. Еще раз спасибо всем, кто скидывал на стримы все деньги. Мы тратим рационально. Никаких лишних трапов ты похож на Мариатта и Шерлока. Хорошо, что хоть не торгов с кофейном. Нравится Беларусь? Да, Я мне Беларусь нравится. Почему ты не на Шерлока? Он так не нравится, так термин уродливый. Камбар Бэдж. Почему-то он всем так нравится. Мне кажется, он похож на плавницянина. Так в этом и красота. Шерлок не от мира всего. Ларин заебал, хорай курить. В смысле, это одна самокрутка всего лишь. Просто растягиваю. А, тебе хвостик идет, спасибо. Киос отношения с Эльдаром, Джарахом. Обычные, нормальные без агрессии, самое главное. Предал свои же стандарты. Если ты меряешь человека как э, машину робота со стандартами, то у тебя проблема. Ну да. ГТО. ГОСТ, КТО. Ой, блядь, я тупая. Готов к труду и обороне. Вообще я готов к труду и обороне. А Оксимирон сейчас в Питере знаешь его, слышал, да. С самураем не думал стать, я уже. А, Почему-то стал таким ебаном. Хороший Очень вопрос. вопрос. Мама, мама, не пиши мне в общий чат. А, да ну скажи, Павел, про привет. Ну вот сказал. Кембербэдч крут, согласен. В РФ запрещено курить траву. А ты зачем куришь ее? Я не курю траву, братан. Ты че? Трава убивает концентрацию и какие-то позывы. Не знаю. Меня она немножко демотивирует. Я стараюсь не курить траву. Гоу ебаться, я тебе не знаю. Не ебусь кого не знаю. соступающим спасибо милый сердечки как мило Дима, ты реально веришь в то что власть не похнут какие-то инициативы наша задача попробовать вытащить их на какие-то изменения если понимаете, многие недооценивают силу э, медийных медийных медийного дискурса скажем так если по тв в интернете и еще где-то хуячит э, такая тема что это все пиздец у нас есть бумаги и все такое давайте вот вам инициатива давайте что-то менять то блять это все равно должно поменять что-то либо хотя бы как-то них. это важное дело будут стрелять по мне зацепят вас как ты к калишерке относишься калишеру Олишеру, хорошо передай привет мне привет тебе лагает не знаю ничего у меня все норм когда новая тату Пока не знаю. Пока не знаю. Не самая лучшая жизненная ситуация сейчас у моего мастера Илья, передаю пламенный привет, шатаут и все такое. Как новый альбом Maywaves? Еще не слышал, но Maywaves в целом мне нравится. Что собираешься делать после музыки, когда надоест фильмы снимать? Ф... Блять, а че, Рома Жиган, он снял фильм, молодец. И по кинотеатрам скорее всего пойдет. Думаю, чем я хуже? Че? Я это да? сообщение. Где? А, ха -ха. Ксюша, сделай, суши, парни, это тату. Ты под глазами на Бейхана, Ксюша замай. Лол, лол. Смешно. Скоро видос у Давида выйдет продуму. Я домонтирую. О, спасибо. Монтировать это хорошо. Класс, шат все. Ждем, ждем, ждем, ждем. На всех площадках. Люди должны знать об этом. Давай познакомимся и будем ебаться. М -м, Алена, Елена, ты все никак не отстанешь, да? Ты общался с Мироном Яновичем? Нет, не общался. Привет, постришься, блядь. Я постригся. Вот ну, ты учись писать, я начну тебя понимать и отвечать. Гоу, играть на укулеле, Це круто. М -м, ладно. На следующем эфире я с собой укулели обещаю. Привет. Ты будешь Буду. Что бы не быть? Похорошел. Это все. Влияние Петербурга. Здесь люди красивые. Красивые. Твой рост 182. Нет, мой рост 180. Ебаш, Дима, ебаш. Спасибо. Спасибо. Елена, это все ты. Спасибо. Поддержку я всегда ценю. Это приятно. Ксению, когда кинешь. В смысле? Зачем? Зачем? Зачем? Тебе такое, такое пишут, да, типа, когда Дима кинешь? Блин. Слава Украине. Всем слава. Лол. Я люблю писать лол. Молодец. А, Ларин. Будешь делать что-то? Конечно буду. Можешь предложить мне, где ее набить. У меня есть. Тут космонавт. Тут лисица. Тут ДМТ. Тут всякая хуйня. Ну как, Санта-Муэрт. Фракталы. А, здесь тоже что-то есть, по-моему. А, вот надо еще. найс Спасибо. Видишь, людям нравится. Часто играешь. А вы что? На ну, гулельки. Вот ну в последнее время мало. Но я думаю, что надо снова заняться музыкой. Именно вот на струнных. А то я все. рэп кричу Привет, пошел нах. Респект. Какой за часон огонь красава? О. Бля, как ты изменился э, в последние жизни? 10 лет. Как я изменился в последние 10 лет? Хорошее заполнение. Привет сперми. Привет. Щити на топ. Да, да, согласен. Есть водительские права. Не, я не люблю машины водить. Мне не нравится сидеть на передних сиденьях. Мне кажется, что это какая-то а, неоправданно опасная хуйня. Вы знаете, сколько людей умирает ежедневно на дороге. Курил траву хоть раз в жизни. Было. Да. Курил траву. Да. Угу. Было. А, передай привет, пожалуйста. Привет. Серега Моисеев. О, Серега, привет! Серега, здорово, рад тебя видеть. от Сереги. Когда Ларин против, но Ларин против. Зачем? Как тебе Моргенштерн? Молодец, ну и ебланище. Я? Еблище. Еблище и ебланище. Пиздец. Что ты думаешь про такие группы, как Пасош, Буерак, Спасибо. А, я такой Буйрак слышал. Вроде норм. Ну, поедешь на концерт металлики Бонджови? Нет, денег нет. Это все дорого, блядь. Я лучше. Да, да, да, да, да нихуевая чика для не. это про меня что ли блять обратись к, к своему батя а, Ларин изменился всего лишь за 31 год а, привет я тоже рад тебе видеть взаимно ты топ спасибо слабо крути Все, всем кто здесь а, ты купил траву нет ты купил ка почему? купилка да ребят да да, да. Кто? все кто все кто пропустил вот она вот она камера вот она видите все я очень благодарен всем кто скидывал мне шекель помог с частичным приобретением я потратил еще полтинник на объектив вот на этот кстати вот на этот объектив блять сюша мне подарил на день рождения объектив и того у меня уже два один портретный второй ширик вот он. И мы будем делать кино смотри их Потому что просто, просто безумие. Футуристично, абсолютно Все, минутка. Минтка хвастовства закончилась. Надо же мне читаться, как. -то. Ивангай восстал, вроде как. Что скажешь про него? Я молодец. Зачем стену Соболева забрал? М он он что, узурпировал себе кирпичи? Нет, не думаю. Будет чат-рулет? Возможно. Как много-то тут ты хочешь еще сделать? чтобы не было пустовато. Странно, я думал, ты умер. Угу, я тоже. Что думала о не, не думаю. Сделай чайку от души. Давай чайку поставим. А есть здорово, да? Да. Уже. да. Расскажу, что Дуров ответил. А, Паша Дуров исключительно конструктивный чувак. Говорит только по делу. И, в общем-то, по делу мы и говорили. Получился данные, понял о ситуации в российском ютубе. И я очень рад, что я хоть с кем-то поделился этой информацией. И вот скоро дам срез данных, репортов, 16 тысяч репортов, которые у нас есть, передам для дальнейшего расследования. Пусть, пусть может быть, кому-то это кажется странным но отрицать человеческий фактор влияния я просто уже не могу. Я знаю, что а, есть извне давление. давления. Никогда не хотел дружить с Мироном, никогда не хотел... В смысле... Я вообще, знаешь, как вот дружба, это... Может быть, приятельские отношения, да, дружба, это все-таки нарабатывается годами, понимаешь? Я так считаю. Сложный вопрос. Передай привет Кириллу. Передам. «Дима, сначала альбом, потом ролики». Ах, нет, параллельно все идет. Спасибо за стаканчик. Наливаем неизведанную черную жидкость. «Общаешься с Соболевым? Зачем? О чем? Когда? Почему?» Я общаюсь только с попозже. «Голфит» uh, с Штерном. Гол. Алиша, голфит! Это тату на лбу. Да. Ты мой любимый блогер, а ты мой любимый зритель. Йоу, привет, мемчиков Что значит для тебя DMT? Дай моего тела. Как отнесешься отнестись? <coughs> относишься каша, нормально, хорошо, молодцы. <coughs> ну что теперь будешь копить? Хороший вопрос. Цель. Цель достигнута, не знаю. Мне бы этот. Я хочу, чтобы у меня реал-тайм монтаж цветокор э 4К видео происходил без задержек, поэтому я хочу себе новый мак, но на него я уж не буду собирать, у меня совести не хватит. Я буду копить сейчас, работать, заработать денежек Плюс я супер-супер-навороченный супер мак как Укашина, и буду на нем хуячит. Но, в принципе, и этот можно восстановить, который у меня стоит. Здорово, здорово. А, да, Ксения, привет, ты привет, привет. Ты знаешь их? Мне надо покраситься рыжий и записать фиц Блять, для того, чтобы записать фицерлишером, ИДК можно, ну, и не краситься, я думаю. Или это требование райдер. Будет ли что-то из старых форматов на канале? Да. Да, будет. Уже поставил новогоднюю елку, уже кот ее перевернул. Кстати, как в прошлом году клип перед НГ какой-либо выйдет. Кстати, м -м да, выйдет, возможно. Каким путем зарабатываешь сейчас? Сейчас я раскружаю вагон ночами. Он вам не Димас, накопи на пепси нормальную и не пей эту неизвестную жидкость. Ладно. Как относишься к творчеству летого? Нормально. Я некоторые песни до сих пор не знаю. Потому что я их играл, когда учился на гитаре играть. А рок н того времени очень посредственно играли на гитарах относительно их западных коллег, потому что гитары были отстойные, и они вкладывались больше в лирику. А бой там был часто очень примитивный, с скучными аккордами. Какой-нибудь Галоп, блять, вот там Янка, Дягель, Валетов, играли вообще очень, очень просто. Поэтому мой выбор тогда и пал. Мне было 22 года, я взял гитару в руки впервые 22 года, и вот начал на ней играть, и эти песенки, и пел, и вообще... Крутое, ребята, все время очень крутое. Суп всегда ночью стримишь заебал. В смысле? Ты чё? Ты чё? В Петропавловске-Камчатском? Будь здорово. Сохранишь лайк? Зачем? Он не содержательный, совершенно. Бессмысленное говно. Вопросы такие. Ну, не особо. Вот если ты что-нибудь сделаешь крутое и... Да, почему? Витание и тебе. Вы чёстка новая? Нет. Помылся просто. Вот так вот помылся. Выпал немножко пес ты гоняешь на коньках. да вчера ходил на трофей спасибо присоединяйся к нам на, на льду где ролик в процессе в процессе вот на эту камеру вот. снимаю уже все пиздец тест, тест тест тест прикинь там вентилятор внутри стоит внутри камеры вентилятор отсюда идет выдув отсюда забор воздуха это очень странная конструкция зачти футуристичная офигенная притча спасибо дюрал все равно перезабьет да бог ему судья который час у вас сколько у нас на часах 23 7 блин если еще надо коллегу идти коллегу олег если видишь это приду Сигарет тупею, как бросить курить а, начни переходи на самокрутки потихонечку потом прочь с юриком не общаешься а о чем Попрошь свободное, свободная ну, очевидно Утренняя звезда, кто уважает, он же нищий. Чёрт, блядь, не понимаю. А, можно попасть к вам на вашу ProXCore команду и снимать видео. Ха! Не так все просто. У нас очень жесткий отбор. Надо не выпить немножко крови змеи. Отжаться на кулачках 800 раз. Придумать скетч. И вот, в общем-то, на первых двух уже люди отваливаются думаешь о зависимости к другому человеку это наболевшая проблема для сегодняшнего общества я считаю что если тут брак надо пересматривать вот зависимость бывает человеческая да это татуировка на голове я подумал накладка у нас все по-настоящему у нас все по-настоящему братан все все все, все, и стендап на тему френдзона, да на тему группы галата Почему ты сделал татухи? Ты же был против, я же был против, да. А, блядь. Дим, привет. Леп, 800 плюс 5. Так, ладно, я потом тебе читаю. Что ты считаешь насчет игр? Я чифу играю 2017, потому что я купил бэушную в Екатеринбурге. Это чокер, ну, нет, это не чокер, братан, это не чокер. Не ври, это переводилка. Да, это переводилка. Уговорил. Видишь, мне везде. Переводилки, блядь. Пласибо МП4. О, кто-то кидает кэш. Кошелек биткоина. Ну а теперь не против. Дели вопрос про тату. Надоели. Надоели, да. Прям пиздец. Но у меня чугунный жоп, мне похуй. Что думаешь, провожу группу из па айспик speak. Вот ты, блядь, напиши нормально, хотя бы ничего не понятно. нормально, мне нравится изучать. Ты под спидами пишут. Наоборот, братан. Я умиротворен никогда. Я не принимаю химические наркотики. Я считаю, что. А... Она вернется, она вернется, она мне ночью заменяет солнце. Что скажешь о Марани Баторе? Я с ней не знаком. На вид пиздец. На вид пиздец, но человек, возможно, хороший. Мы же, мы же не вешаем ярлыки, понимаете? Мы оцениваем по существу. Привет, да, прошлый эфир, он подвис, и я не знаю, что случилось, возможно, это, это связано с моим походом в Думу, и сложно сказать, поэтому я вот как бы, ой, хэбмарк, поэтому, поэтому я призаписал. Почему с Ильей Махоуном больше не общаетесь? Мэдисоном или Махоуном? Я не общался ни с одним Махоуном никогда. И вот, может быть, будут ли еще клипы уровня 30 лет? Конечно, будут. Будут и лучше, я думаю. Ну, 30 лет прям заебался, да, согласен. Хороший визуал. По звуку, конечно, есть вопросы. Я сейчас по-другому прочел и написал бы, да, наверное, но... что сделано, то сделано. Я еще буду вспоминать потом эти дни. Что ты делал в думе? Я отстаивал твои права, между прочим, если не знал. Так, вот если в двух словах описать, я отстаивал твои права. Надеюсь, ты когда-нибудь оценишь это. Она мне ночью заменяет солнце. Смотришь видео Ларина за 14-16 год, словно со старым другом общаешься. Старый друг лучше но был вот вот хороший вопрос, вот понимаете чем отличается обычный зритель от глеба мемчикова глеб спрашивает был ли в думской столовой глеб я был в думской столовой там хуёво готовят очень плохо но дешево и я не знаю, почему дешево ндс может не берут с них я не знаю мы были на первом этаже в столовке есть как бы лухари еще там бутерброды с черной крой а мы были там где а, салатик из капустки а, бокал, нарезка фруктов такая, там яблочки, бананчики, котлетки киевские, борщец и ешь стоя. Ешь стоя, блядь, думский столовый. Ну, видимо, для плепса. Короче, там столы такие на уровне этого. Ну. На уровне. Короче, чтобы хрючего потреблять стоя. Вот такое. Специфическое место. Можно разных ребят видел. Ты накурился, что ли? Блять, один говорит, накурился, второй говорит, на спидах. Это. Понимаешь, что это принципиально разное состояние? мое состояние просто сегодняшнее. Посмотри <свот> <свот> Покажи её. Нет, сейчас она взбодрилась, блядь. Слишком громко смеялась. Кошка, она выключалась немножко, подключалась к матрице, подпитывала новую эту, модель поведения. Сейчас я пробую ее теперь подключить. Ну так и живем. Рэп заебал, согласен. Согласен. Нам музыкой заниматься. А, как там Моргенштерн, какие у вас отношения с ним? Хорошие. Как не знаю. В последнее время не видим. Трон хорош. Да, да. Если кому-то нужен трон за 30 тысяч рублей, забирайте. Пока соски. А... Мясо стал ей, закурил татухи, да, качусь, блядь, по наклонной пиздец. Ебать ты заживись. Спасибо, спасибо. Сто метровка за 10 и 2. Как-то такое. Неплохо, по-моему. А рэп для деградантов. Нет, рэп сейчас разный. Рэп становится очень изящным. Местами. Ритмичнее становится. Концентрированнее, что ли. Но.. Ладно, об этом позже. Мне нравится новый цвет волос. Тебе нравится? Цвет суши волос? Да, нравится. По-прежнему Макбарин, по-прежнему, да. Готов забрать трон через два месяца. За... Через два месяца он будет вот стоить 50. Он, в принципе, стоит 50, но сейчас я отдам тебе его за 30. Напиши, мам, я спроси у денег. Го... на вейв делать переход. Не-не-не-не, не, -не, -не, -не, -не. потом. Мне не нравится. Ты ведешь в одно и то же время с Пашей Техником. Хуй знает между вами кем выбрать. выбрал тебя пес. Хороший выбор. Но в принципе ты можешь немножко посетить у меня, потом паша потом снова. И как бы ты прыгаешь из питерской квартиры. Вот в квартиру в Москве Паша Техника. Он там же сейчас. Паша привет, и смотришь. Хотя как он можешь смотреть? перед ему привет. Передайте, вот сейчас подпишитесь кто-нибудь. Не отпишитесь, а выйдите из стрима, и напишите Паше Ларик, привет-привет. Шатаут. Понимаешь, статус. А, да я вижу, что два человека сейчас вышло, написали ли я а, Я забираю за 30к что делать, напиши в директ и сфотографируй деньги. <coughs> и в принципе, самовывоз. Боже, какие аборигены! всякую гадость пишут, ну, блядь. Бля, моя мечта просто познакомиться с, тех, с техниками, пишет Глеб Мемчиков. Да, оно того стоит. Паша заряжает энергией. Макбарен Крут узнал о нем от тебя, ладно. Ларин, скажи привет, если не хочешь купить вейп. Не хочу, привет. Шалом. здравствуйте. Здравствуйте. Так, кто там? Подключается к нам. Это самое... Мы ожидаем ее. Астрология, суеверие или но... наука? Я не верю в астрологию, мне она не нравится. Дима, что с тобой стало? Что за татуировки? Хороший вопрос. Главное, оригинальный. А... для понтов. Вы потому что зависимость. Это ужасно. График за маем. Бля, хорошая идея. Надо ее написать. Давно у тебя Какие сики предпочитаешь? У -у. Не не сики. Звук глухой стал. Ой, что со звуком? Вот и... Э, ладно, я отключу зрителей. Все, я отключил зрителей. Она не включалась. Тест! Один, два, три! Как слышно? Тест! Хочу замуж. Зачем тебе это? Семьи сейчас пересматривается, блядь. От начала и до конца, а ты хочешь замуж. Все не хотят замуж, ты хочешь. Затом не совсем будет. Пригласи вашу на стрим, лагай будет. Что думаешь о легализации проституции? М -м. Да можно. А, Хуево слышно. слышим. Картинка какая-то странная стала, как бикинький звук. Давай попробуем. Uh, Моей маме день рождения. Поздравляю твою маму. Застыл. Блять. 2К 18 века. Почему у нас китар назад? Найк нагрузен энергию. Ладно. Спасибо за внимание.